that not be Да, сегодня влог начинается в сельской местности. Я утром посидел в машине, поговорил сам с собой, забыл включить микрофон. Теперь снимаю маленькое вступление. Я приехал в деревню забрать кое какие вещи, поснимал новое видео, которое уже, наверное, завтра будет на канале. Сегодня у нас день будет интереснее, чем я думал, поэтому и влог будет новый уже вот-вот. Ну, то есть вы его уже смотрите, а для меня он будет, например, завтра-послезавтра. Сейчас едем. Сейчас едем домой. Собираемся и вечером идем тусить к друг другу на день рождения. В общем, ребята, мы опять на том же месте. Мы едем опять в сторону центра, к озеру, к другу на день рождения. И я уже сегодня успел отснять небольшой ролик. Ну как небольшой? там, наверное, минут на 15 будет. Ролик о смартфоне о OnePlus 3. И, честно, очень тяжело сконцентрироваться на том, что именно нужно снимать, что не нужно, что интересно, что неинтересно. То есть вроде бы как ты идешь, не идешь, маршрутки вы уже наши видели. Наверное, вы сразу перепрыгнете в центр. Вот, мы уже и в центре на закат. Идем в закат, ходим в закат. Медленно и уверенно. набережная вид сверху видно озеро а мы уже почти пришли и вот такой джентльменский подарочный набор с днем рождения. речка! Марцев. А нам секундно? Марцев. Давай за тебя. Давай, нормально. За тебя. Так и были. Что делать? Спасибо. Не за... Спасибо! Yeah. Спасибо. Yeah. Я сегодня не буду пускать, поехали, вчера. Зары даю, Зары, Зары, Зары. что За 9 ой, за меня. конечно, не ты снимаешь? У нас уже не 4. Умножим на 5, и будет 25. Так что все. Да, да, не, ну, не, ну, не, не, не, не, не, не, wwww О, друзья, доброе утро. Жизнь блогера нелегкая штука. 8 утра. Жду такси, еду на свадьбу. А вчера так хорошо погуляли. О. Я бы так спал целый день сегодня. Такси вызвать тяжело, но только я не знаю почему, потому что обычно в субботу все люди напиваются и на воскресенье они уже спят дома утром. А сегодня было тяжело вызвать. Ну, Чуть -чуть. Чуть -чуть. На так, на минут, на минут 20 опаздываем. Нет, ну мы успеваем, но мы просто опаздываем. Это нормальное утро для фотографов, для операторов, потому что приехать вовремя, это даже не культурно. Блог номер четыре. Блоге Смартила. Это два фотографа. Они, Они очень, очень веселые очень. вообще. Очень круто. Я все, я уже. Приехали, <смех> приехали, <смех> приехали на место. происходит съемка свадьбы стоим по 5 минут в одном месте облизываем все стены вот эта штука бесполезная диджей осмо Платируем начальника. Начальник несет мою технику. Ребят, съемка закончена, едем едем в ресторан. Это самый любимый момент всей свадьбы. Сегодня работал как настоящий блогер TGI Осмар. Ребята, мы уже в ресторане. Голова, блин, целый день. Ну да, зато вчера было хорошо и весело. Ребятки, наконец-то тишина. Там сидишь под колонкой. Это звук. Бабах, бабах, бабах. О, ребятки, это релакс. Это релакс. Просто отдыхает. Здесь прикольная территория в этом ресторане. Ресторан на дубах называется. Все такое зелененькое. Ландшафтный дизайн фонтанчики, там плавают всякие уточки, видно, искусственные и не искусственные, вот такая территория, а я иду кататься дальше, отдыхать. Территория тут красивая, очень красивая территория, реально ухоженная все и так как-то уютненько. Деревья вот дубы это просто Самое главное изюминка. Они такие, такие большие У них такой вид Сказочный, я бы сказал. И цвет такой насыщенный, классный. Сейчас на сегодня я думал, буду много снимать, но не снимал много, потому что, э, точнее как, я сегодня снимал много, но не на свою камеру. И кадры я, наверное, постараюсь забрать с той флешки, чтобы дать их тоже. Кстати, сразу, сразу пока вспомнил, э, хочу попросить вас, чтобы вы оставляли в комментариях или, например, там, в соцсетях или в комментариях под видео, что давать в влоге, что не давать, что вам интересно, смотреть, что неинтересно. То есть, может, я даю какие-то такие кадры, которые вам просто хочется перемотать, поэтому вы говорите, я буду подстраиваться под то, под то, что вам интересно. Потому что, в принципе, зачем снимать то, что можно не снимать, правильно? Все, ребятки, наконец-то еду домой, буду отдыхать. Забираю машину начальника, ставлю ему под студией и потом еду домой. Добрались на такси на район. Ну как на такси, на маршрутном такси добрались на район. Машину оставил на, на парковочке. Я не знаю, ли вам меня видно или не видно. Машину оставил на парковочке. Я только не помню, я поставил на ручник или не поставил. Все, друзья, на сегодня финиш. Я уже не сам, иду домой. Все, пока. У кого-то праздник, день города, все движут, кто где, по барам, кабакам, а я просто хочу домой. Горячую ванну и спать. Отдыхать, потому что я просто устал. Два дня движения. И кстати, вы не забыли подписаться на канал и поставить лайк. Еще маленькая нотка философии. Все, ухожу в темноту.